Да мы едем в соседнее село, село? На, на дискотеку. дискотеку Едем в соседнее село И я сошла от а тебя надо, с ума Привет, друзья! Меня зовут Лера И вы на канале Видео Бэйли Это мой папа А это моя дочка! Ребятки, всем привет! Сегодня мы едем за покупками Потому что сегодня что у нас? Черная пятница! Black Friday! Да, сегодня так минимум. И мы едем покупать какие-то там наши новые вещички. шмотки, вещички, футболочки, смолики, собачки. А мы собаку ее купим? Да, мы купим большую. Тебя как бы еще, да? Мы купим большую собаку. Да, мы купим большую пребольшую собаку. Вот здесь игрушечную. Игрушечную? Мы купим под собачку, собачку да удачку Удочку, Людочку, подружку Людочку yes. а пока чтобы нам не было скучно, послушаем музыку. Послушаем музычек да качаемся, а ну gone, под рэпчик, подвигаемся no, no, no, no, Come close, come close I just can't come close, come close. I'm looking for the low close, low close. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, press, press, pick up the gold taking no loss, and no sitting no more, no stress, go, pick up the gold Paying no throst in my settlement on the move. I got plenty more to say, but they pop it. The way I'm probably I just went up to the store and then I fought. Оторвались, реально. Хоть <свист> погнали беса Тьфу, в машине. Он меня пугает. Ребят, короче, сейчас это, будем снимаем э, видео, как дура плачу. А ну расскажи вообще, порассказывай это видео. А, мы снимаем сейчас, э, скоро поедем на студию. Я, я, я, уже заметили, что по моему голосу по носу, что я уже немножко приболела. Мы сейчас пока репетируем новую песню. Малолетняя девочка. Э -э, как только я выздоровлю, Мы сразу едем на студию. Записываем ее. И будем э -э, снимать. Э -э, мы еще мы долго думали, что же снимать, или клип, или просто машинка как Мы просто плачу. снимем в машине. Да, но мы все-таки решили, что вам интереснее, когда просто что-то. Одним когда кадром в машине, машине да. да. Вот мы решили все-таки снимем, как дура, плачу два. Вторая все просили, да, и малолетняя девочка, я надеюсь, вам понравится. Да. А на там интересные слова похоже. будут. Да, она сейчас. похожа очень. Девочка будет чем-то похожа все-таки. А на, вот, ну на путь там чуть-чуть слова, вот это, мне 12 с припева, чуть-чуть. А -а -а. Сейчас. Пусть не 12, сейчас после 12 и я пишу тебе письмо и ты читаешь или нет ты все равно быстро иду, думаешь посмотреть. бред? мысли вслух молчи ответ не жду мысли, чужая и я тебе я все я смогу вот ребята Трек будет вам, вам понравиться, я думаю, круто. И вообще, давай воспользуемся моментом, скажем, вообще поблагодарим уже за 2 миллиона. Даже уже больше, чем 2 да. миллиона за а, 3 месяца. Да на как дуэль плачь уже на... Позавчера было 3 месяца, да. как мы выпустили наше видео, как да, дуэль Да, И сейчас за вот эти вот три месяца у нас уже 2 миллиона просмотров. Да, круто вообще. Это очень круто. Да, спасибо, ребята. Сколько... Недавно мы вам говорили спасибо за миллион, но теперь да, огромнейшее уже 2 спасибо миллиона. уже за два. И причем вот этот вот один миллион, набирался ну, три месяца, и вот, вот этот вот еще один миллион, ну, Ну да, мы нормально. Набрался. И как была твоя дочка уже пошла, это была да. твоей дочка тоже. Там уже тоже. тоже миллион? Нет, тут еще. Где? Нет? А там полмиллиона просмотров а. за месяц. А, чего уже скоро? Я тоже сошла с ума, сейчас уже почти к 200 тысяч приближается. Ну хорошо, спасибо, да, он говорит, на нас слушают, нас смотрят, это очень круто. Ребята, вы не забудьте все-таки подписаться на наш канал. Чтобы не пропустить самое интересное. Конечно, у нас так. очень много рэпа будет, реально очень крутого рэпа, крутейшего мы, видео. Я ну, я думаю, вам должно это, блин, вас интересовать. На самом деле мы вам делаем огромнейшие сюрпризы. И еще вот рэп-челлендж, который был, если вы его не видели, так что, так что переходите по ссылочке, папа ее оставит в описании, или я. Да, либо рэп-челлендж, да. в Инстаграм и подписывайтесь и дело в том, что просто скоро будет что-то похожее на этот рэп-челлендж. А еще будет очень крутое, мы попозже уже вам расскажем, мы будем уже привлекать наших подписчиков, которые будут участвовать в наших видеоклипах, реально. Самые активные. И приглашать. Да, самые активные, которые у нас в группе, которые на канале, там, отвечают на комментарии, там, ставят теплыми словами, там, ну, не знаю, вот самых таких активных наших фанатов мы именно будем привлекать в наши видео да ребят это на самом деле так вы будете в наших видео мы дадим задание каждому у нас готовится новое видео это конечно секрет большой огромнейший эта песня будет называться мы новые люди youtube это будет бомба просто будем привлекать массу наших подписчиков людей очень много будет вау там ну Ладно, все, я тут не могу. Так, мы сейчас. Внимательно туда доехать. Да, здесь очень движение. Будь сейчас туда встал? Да. Все. Нет. Итак, мы уже приехали. Смотрите. Да, ребят, сейчас идем, короче, уже все было у нас В магазинчик и будем. Пошли. Вот ладно. Надо еще перейти дорогу.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 Не? Ну не знаю, что-то она. Она не так себе, да? Падали. Угу. Мне тоже нравится. Нравится? А ты говорил, что не, не. Ну я не знаю. Ну, мне кажется, не, ну в принципе, блин, да. Лера, я поехал. Будешь спускаться просто? Все, приехал наш лист. Он зараза. Я ну, а сейчас? теперь. Заходи, заходи, заходи, заходи, заходи, заходи. Да. Лучше меня такую, такую возьми. Тебе нравится эти две модели? Да. Нравится? Да. Да. да. да? Да. У тебя на камере носки с этим сливаются. Сначала не поняла, где твоя нога. Да? Чё, круто? Никогда с ними ходите в магазин. Никогда. Долго выбирали, дочка уже реально устала. Но зато все? Нет, такие же сейчас не Ну как, друзья, вам нравится, ей какие? Мне нравится. А ну, ставишь. Ну да. Попробуйте остальные размеры подошел вам Подогласнее снимать их не хочет Не бывает даже Я понял, что понравилось, что обрубились Но все же таки нужно еще что-нибудь да, померить Сравним, да Пятки, сейчас замеряют джинсы. Примеряемся. Лев. А ну как мне выйти? Эти, по-моему, лучше. Да? Угу. Мне, мне эти больше нравятся. Вторая. Это тоже То, ребят, Я себе уже выбрал, определился Где-то около 8, наверное, моделей Перемерил и все-таки остановился На этих а, Сейчас я она будет мерять Ребят, сейчас Лера примеряется Себе кофточку Потом посмотрим, как будет в итоге в целом. Как она будет выглядеть. Прикольно. Блин, мне нравится. Да. Покрутись. Да. Да? Ну, мне тоже синий нравится. Ну, красный тоже в, в контенте в синем. Красиво. Ну, я думаю, это синий. В синий, да? Мне тоже синий нравится. Ну еще Ну, ты лучше спроси у подписчиков. Какой, какой? вам больше нравится? Синий или красный? Мне больше синий, наверное. Блин, ну синий тоже классно. Да я думаю, что синий. А Тебе синий? нравится синий? Угу. Ну синий сливается. А я не знаю, Лера. Блин. Мне он больше нравится. Давай этот. Друзья, мы, короче, запутались. Либо синяя, либо красная. Ну, то есть бордовый, да. Либо бордовый. Все, ребята, определились мы, в общем, с покупочкой. Леры выбрали кофту, джинсы. И мне точно так же. Сейчас идем дальше. Довольно? Довольна? Не, куртку не хочу одевать. Спасибо магазину Collins в городе Черкасы. Здесь мы покупаем свои вещи Удобно? Угу. Друзья, вам нравится эта кепка? Вот так Ну что, берем, мне нравится это Смотри. Ну да. Надо вытаскивать. Белик. <свист> у тебя какая? Ты как Мишка Габи, она как Мишка Габи, ребят. <свист> <свист> Я не помню. <свист> да. Дальше. Не, я думал, короче, куда-то это, прямо. Пойдем, где мы это? Где мы спортовары, По-моему, да? Вроде бы. Это маленькая, да? Нет, а лучше, Чего? сразу говорю. Чего? Ты чёрная-белая, но ну, не это. Сразу бери ту, говорю сразу. Лучше? Да, лучше. слава богу все закончились наши покупочки все мы сделали сейчас последние уже вещи купили в общем целый багажник загрузили ну и вы все увидите видео да устала Я тоже сильно устал ну в общем спускаемся вниз а Вообще... Посмотрите вниз. Посмотрите. Не, нам нужно покушать где-то. А. По-моему. Да? А вот как-то... Я не помню. Не, здесь где-то было столово. Вон, по Или нет? Где-то, короче, было, не знаем, где кушать. Ребят, поднимаемся на четвертый этаж. Да. Ищем, где покушать. А, вон, папа. Да, да-да-да-да-да-да. Сейчас на четвертом покажись? Мы сейчас на на третий, да, по-моему? Мы сейчас на четвертом. Ну, она у нас на лезет пустить. А мы идем. Мы сейчас на четвертом где покажу, тут только тоже есть кафе. Да давай на третий, давай, поехали. Я, короче, поехал. Заходи. Нажимайте. На третий. Давай, сюда сюда. Смотрите, вниз, посмотри на этот вид. Покажи. Да, вид реально очень красивый. А, сейчас а вдруг там карточка нельзя Точно Нам же надо это А мы сейчас спросим. У нас просто нет денег Мы сейчас наличными все на карточке По наличию было Мы уже все потратили Да, мы сегодня в забавах Все такие растраты, блин, я не знаю Реально Идем здесь Ворм бургер, есть бургер, пойдем, покушаем, что-то возьмем. Вот, ты же видишь? Все, мы будем сейчас, что-то поедим, побочек. Побочек. наверное, немножко. Покушек, побочек. Побочек. Взяли покушать, реально, так только что. Мы сейчас не в Макдональдсе, мы тут в этом магазине, вот есть кафе, мы потом еще поедем. Потом не кушаешь, там просто не, не доедем. Да, реально, уже так устали. Сейчас поедим, взяли салатика, сейчас нам принесут пиццу. В общем, вот такие вот дела. Реально проголодались, очень сильно. С грибами? Грибы. Как он назывался? Это, это не не пицца челлендж, который мы делали. да? Блин, лучше его вообще не вспоминать. Мы как бы читали комментарии э, по поводу, что Лере вообще действительно там попалась самая там галимая пицца. Читали, что там папа волшебник вообще, я не знаю. Я ей там наколдовал, что-то и такие ингредиенты попались. На самом деле, я ребят, было. Плохо, когда я ему в лицо это все кинула. Да, Просто он сразу кинул. Реально было все серьезно. Он вообще не ожидал, что надо было хлеба брать Да? Там надо отдельно платить за него А у меня нету этих наличкой У меня все на карте А да сейчас принесут пиццу, но он уже как-то перебел. Ну так, ребят Голодные, Конгренна Я только хочу пить на 6 сисопе Я потом попиться буду и опять где же наша пицца? Мы все ждем пиццу, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, очень, очень, очень. Реально ждем пиццу, ребятки. Я, не знаю, я сейчас бы, наверное, стеклянный. Может, это стекло бы поел бы. Такой да? степень, не проголодались. Это не пицца-челлендж. Те, кто не видел пицца-челлендж, посмотрите. А Только, пожалуйста, перед этим не кушайте ничего. Да. не засидите с едой перед экраном. Это очень жестко было. Ну, салат такой неплохой, да? Mm -hmm. Хорошо, салат свежий. Свеженький салатик да. Ребят, сегодня у нас э, Черная Пятница. Но таких глобальных скидок как бы сегодня нет, потому что завтра с 8 утра начинается. Мы приехали пораньше с дочкой. Так как у нас очень мало времени. Мы сегодня на какие-то скидки но мы попали, да? Там? Минус 30%. Я голодная, ест. Но. Умирает прям на этой пицце. Вот посмотрите, какая пицца нам маленькая пришла. Те, кто видел наш ролик с челлендж", Сумасшедшая пицца хрен в шоколаде или... Как там еще? Хотите, порт, корм? Да, с кормом для кота. я думаю понимаю. Вот такая сейчас пицца. И какая посмотрите? У нас была позавчера в нашем влоге Pizza Кто не видел, ссылочка внизу. Мы уже бы на лифте вообще поехали, нежели мы для нас с тобой на это. А куда ты? Нам же на первый этаж. А? Ну, я не хочу домой Один а, а, сюда, какой-то метод, где-то надо погулять Ну, <свят> надо домой ехать, мы уже с тобой целый день здесь прогуляли А, всего 4 часа Прогуляли весь день, в общем, с ней, она говорит, что она мы уже... Мы всего 4 часа, значит <свят> Что, на первый поедем? А, давай на 4. Нет, нам спуститься сюда, Лера Вон, на тот эскалатор. А? Да, ребят, видите, сколько здесь людей все-таки идет. В общем... А? Вера, куда Еще. Так что, идем. Надо домой, надо домой пойдем. Блин, уже темно на улице, я в шоке. Не боись! Блин, все, холодно, реально.